И... Всем. Точка Будем сбора летать. атакована! Цефы прорываются к цели! Идет эвакуация! Но на нее нужно время! Хорошо! Ага. Так, Туда, что делать? Ну куда? Защищать посадочную площадку. Объединиться с Ну ладно, это мы можем. Защищать? Да, да что ты там прикроешь? Я уже и без тебя пошел, братан. Правда. Я лучше пойду вперед и сам все сделаю. Ну вот честно. Так. Ну я пришел. Алькатрас, тебе придется сдерживать наступление цепов по твою сторону стены. Тут у нас тяжело раненые гражданские. Все дела. Если ага. сюда доберутся цепы. Будет война. Твое дело, выиграть время. Хорошо, это я могу. Умер. Нет еще. Циклоп-1 нам взлетит. Возвращаемся на базу. Стоп. Это 3. Мы Стоп. Мы несем урон. Не можем больше здесь держаться. Не, а что мне тратить свои патроны, когда я избегаю пулемет? Приступайте к приземлению. Мы вас прикроем. Где, где, где? Где кальмарка? А вижу его. Еще есть то Можно ли ее уничтожить? Ладно, не буду трать запас Так да где, блять? Да кому вы там стреляете, алё? А вижу, все вижу. Минус один. Идут. Идут. Да че их убивать то реально? Заряжаем. О, попал. Нам его, землю, куча брони. Патроны кончились. Да все, все, блять, выйди из этой пуни. Блин, оно достаточно точное, достаточно точное. Но это самое, но очень мало урона. Хотя нет, если все-таки попадать по голове. Тонет не так все плохо. Да, реально все не так плохо. Мне нравится эта пушка. Походу я ее даже не поменяю. Так, где-то еще кто-то должен быть. Ага, вижу. Да, блядь. Но патроны улетают. Ой, боже. Нам не горит. Ты что, блядь? Отключу пока броню. Есть патрон? Есть патроны. Отлично, что здесь ракетница. Значит, пригодится. Ага. Блять, блять. А ты сдох. Так, а наверху, да, пацаны? Да, тут пулемета с нет, конечно. Это печально. О, ракетница есть. Ой, взрывчатка есть. Где там? Кто? Ой, привет. Ты зачем сюда лезешь? А ты зачем сюда лезешь? Лезь, лезь, конечно, здоровье. Так, мне далее эти. Мины. Так, этот пулемет бесполезно уже, что ли? Так, это подрывник. Ракетница. Бля, ракетница. Блин. Че, блядь? Все электричество то отрубается, почему? мы почти на месте как там кого-то спустить? на на включен отбить атаку цехов на на визу Энергию тратить. Печально Ура! Ну пока Ничего сложного Никуда он там их пулемет ужахает Бля, мы потеряли чувака Ура! Ура! Так было проще всего поступить А ну, стой, тварь! хо <мясо>, Мясо. Мясо! Мне нравится. Классный фильм. Где? Ой, там большой-большой злой дядька. Конечно, знаю. Ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща. ща тихо тихо тихо Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Раз. Два. Три. 4, блять, промахнулся, но, блять, сам себя въебал. Я понял, понял, понял, понял, дурак. Так, двоечка. Сейчас они отсюда полезут. Это я уже понял. Ага, ой, тут проход есть. О, -о, -о прикольно. Отбить атаку цепов. Это я в курсе. Блядь, не добил его, блядь. Валять, да? Бессмертный, блядь. Иди сюда, тварь. Ух ты, блядь. Это было больно. Опа, невидимку включаешь? Сейчас я тут свою хуйню сейсмическую, да, подрубит сюда, походу? Да. Ну ладно, мы подождем. Оп. Да ты ебаная тварь. Блять. Ждем, ждем, ждем, ждем, когда гигант немножко пройдет. Ага, ага, ага, ага. ага. Ага. Ага. Ох ты ж, блять, вот это было громко. Ч, он погиб? Ой, вообще на изи. Так, алькатрас, отступай! Отходи к воротам! Валим, ребята! У нас и ноги! Ходу, ходу. Да мы почти всех убили, ч вы? Эх! Хорошо. Проходите, сэр! Мы уходим! Идем! Сколько? 34 минуты. Это еще учитывая то, что я еще разочек умер. 5 минут разницы. Или мы в 50 должны прийти. Ну нет, там плюс-минус, да, там к этому времени Ну, быстро. Кого? Циклоп 4 на подходе. Сколько внизу людей, сэр? Циклоп 4! Вы последние! Будет тесно! Но на этот раз вытащим всех! вас понял? Куда смотрим? Зачем? Что? У все плохо. Нас Они Боже! Как так, что за херня? Циклоп-4, приземляйтесь Мы готовы к погрузке Вам осталось... Вам осталось 5 минут Полковник Парк Я настоятельно не советую это делать вы вообще кто такой? Джек Харгриф, Полковник, сейчас не время. Это военный канал. Для представлений. Перед вами да миру массового поражения, которое вам и яснилось. Вы и ваши люди будут мертвы через полторы минуты. О, если Алькатрас хуя. не выполнит мои инструкции, точь в точь. Что делать? Циклоп 4 отставить. Набрать рабочую высоту. Вас понял. Спасибо, полковник. Итак, Алькатрас. Копье предназначено для распределения споры, но система нестабильная. Ты ага. должен залезть внутрь, как в УЕ. Почему она открылась сама, блядь? Ну пойдем. Заходим, да? Спора вот-вот взорвется. Приблизительно через 20 секунд. Действуй быстрее. Так. Так, так. Осталось продержаться совсем немного. Если я правильно оцениваю качество этого костюма. Циклоп-4, садитесь и начинайте погрузку. Господин, я меня выкинула. Он меня убить хочет? О, пацаны пришли меня убивать. Так, ну эта херня меня впитала. Издаб. Так. Блять, умереть спокойно не дают, то одно, то другое. Копье, Алькатрас, смотри на копье. О, сейсмический взрыв. Вау, полностью уничтожается. Что ты наделал? Отлично. Так, скажи мне, что ты сделал здесь. Я хочу пользоваться такой же силой. А эта штука, не? А, пробел. Чё, <шу>, блядь, умереть не дают? Я просто... я Кажется, я понимаю, почему герой молчит. Потому что я выступаю в роли костюма. Я не человек. Я костюм. Перезагрузка костюма. Пизда, ну, меня ебать О, О, А, они за мной прилетели А, двигаться вперед. Нажимать Нажимать или держать? Держать не помогает, надо нажимать Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай Пока эта хуй нас не раздавила да я понимаю, что жизнь в опасности. Я и так двигаюсь как могу. Пробел. Давай-давай-давай. Жму-жму-жму давай, давай, да. вверх. Жму-жму-жму. Пизда. Что, выстрелил. Не дотянулось. Отлично. Не дотянулось. Блять и умереть спокойно не дадут, и пожить спокойно не дают. Это просто... Жесть. Честно. Ага. Хар Пошли, за ним Пусть его. Ага, Харгрилл вытащить. Хорошо. Ну, попробовать можно. Я не смогу подобраться ближе. И мы несем серьезный урон. Топливные шланги пробиты в нескольких местах. Фу, мы изтекаем, как свинья прирезанная. Придется повернуть и сбросить вас с южной стороны, Извините. Так, привязывайтесь и готовьтесь. Мы сейчас сбросим этого парня прямо с завод. Что? Его, блядь. <связывая> Ты готов? Подлетает, я пройду как можно ниже, но у нас мало времени. Быстрее! Теперь, Десять секунд! Пошли! Удачи, Марпир! Марпир. Хорошо, это я могу. Броню включи. Ой, включи-включи, я тебе говорю. Блядь, хорошо, что я его включил. Так бы мог и эта самая кичурица. Я рад, Мас что ты пришел за мной, Алькатрас. Так. Но теперь тебе нужно действовать с осторожностью. Лакхард высадил на острове своих лучших бойцов. Ага. Я буду помогать тебе, но обзор отсюда у меня, скажем так, слегка ограничен. Проникнуть на остров Розвельта. Пройти на север к призме. Ну, тихое убийство. Пройти так, чтобы нас не заметили. Понял, принял. Так. О, вышка. Ой, подняться можно? Смотри, сейчас мы поднимемся наверх, осмотримся. Пометим цели, которые возможно... Че еще? НСЕВУ, блядь. Так, я думаю, он здесь не один. Так, так, так. Че, он здесь один? Блять, он здесь был один, и то смотрел не туда, куда надо. Я в шоке. Учитывая то, что здесь пролетел самолет, э, вот здесь. Как он его, блять, не увидел, что я падал? О, ладно. Сейчас мы отключим надолго. Потом включим. Так, а, чтобы пометить. Ага. Ага, вижу двух. Что это такое? Интерактивный предмет. Пометим его, посмотрим, что это такое. А чё их так мало? Так точно. Два человека всего. И вот двое. Ну ладно. Не проблема. Не, можно в принципе и с боем прорваться, но нас попросили тихо. А тебе тут оружие натыкано. О, тихий. Скарп. Давай возьмем. Хотя мне вот эта пушка все-таки больше нравится. А к тебе нельзя приделать? Нельзя. Ух ты. А, они с разных сторон решили шуршить. Шуршать. Так. А? Свой? Что? Контакт! Блядь. А я ведь хотел тихо пройти. Эх, ладно. Получилось, а? Думаю, тебе стоит быть чуточку более внимательным. Да, я не спорю, не спорю. Ну что поделаешь. Не, мог вообще на самом деле просто пройти обратно. Ну как у меня заметил, я даже ничего не делал, не двигался. Это меня, конечно, немножко бесит. Но, кстати, отчасти это и хорошая идея. Во-первых, они думают, что я в том секторе. А иду дальше. О, про меня разговаривают. Да-да-да, я знаю, что у меня мало. Так, тут есть кто-нибудь справа? Вроде никого. Отлично, идем просто дальше. Ну, вообще, мог тихо проскочить, но... Так уж и быть. Пофиг. Есть кто-нибудь? Выключить можно? Нельзя? Жаль. Так, не сюда? Хорошо. Наверх. Бля. Так, это не подъем наверх. О, блядь! Меня кто-то услышал. Это, наверное, он и был. Ну, епт твою Конечно, минус один. Не получилось тихо, конечно, но что поделаешь. Я пытался. Так, Алькатрас, притормози и слушай. Локхер поставил на тебя Эми ловушку у следующего барьера. Так. Если она сработает, поджарит наносистемы костюма, а может быть заодно и тебя. Обойти ага. ловушку не выйдет. Попробуем ее обмануть. Одна из подстанций энергосети ПрИЗМ расположена рядом с Восточным берегом, недалеко от тебя. Маскировка. Ага. До подстанции. Так, добраться до подстанции. Она где-то справа. Так, хорошо. Как мне идти? Тут закрыто. Тут закрыто. Не понял. Так. Вот. А. Не А. Не А. Не понял, блядь. Куда мне двигаться-то, блядь? Маскировка это я сейчас иду обратно. Блять, что-то я это самое потерялся немножко. Так, ну допустим, вот мы пришли сюда, потом нас попросил послушать. Мы заходим сюда. Единственное это подъем наверх. И все, и тупик. Здесь подъем наверх нет. А, блядь. Как я его не увидел. Ну ладно, пофиг. Нам туда направо. Ой, там наверху чувак стоит, а я так беспалевно сижу прямо перед ним. Эх. Маскировка Хорошо, что я с маскировкой падал. Но мы обойдем справа, естественно, зачем куда-то там идти по центру, когда можно просто это все дело обойти, если что, запрыгнуть. Логично? Логично. Вон там чувак на пулемете, за пулеметом сидит. Так, замедляем темп. Нам надо доскочить до туда. Надо. Надо. А, -а, -а куда нам? А, а, вот здесь, да? Так, я что-то не понял. Отключена. Но мне надо внутрь. А что, здесь не пройду? Где мне пройти-то? А, вижу. Ага. Ага. Все отлично. Хорошо. Локхарт этого не знает, но энергия, питающая ЭМИ установку, проходит через эту станцию, а на ней скоро возникнет перегрузка. Если ты выполнишь экстренную перезагрузку, это разомкнется, И когда системы снова включатся, создать серьезный скачок напряжения будет уже невозможно. Он ага. не узнает, так как на приборах ничего не отобразится. Но когда он нажмет на спуск, поверь мне, его ждет сюрприз. Переключить питание Понял. и отключить ЭМИ-ловушку. Блять, ну ты идиот. А. Сейчас. <пишут> Услышали, Ничего, да, но не увидели. Чисто. О -о -о. Я его не очень хотел убивать, если честно. Ну, это было быстрее, чем просто проскочить. Солс смеси, как вы можете заметить, не сильно мое. Могу а, ли пройти? Могу. смог! Нажми 3 во время РФК, чтобы выполнить сильное скольжение. Да я и так нормально иду. Отлично. Пизда. Теперь уходи как можно быстрее. Ага. Сэм, наверняка отследили утечку и захотят проверить. Погнали под станцию. Бля, может ракетница или разочек. А у меня гранат нету? Нету. Подожди. нано включен. Да сдохни ты уже. Маскировка отключена. Так, ну мне, ну мне, в принципе, просто идти обратно. Ага, блядь, просто идти обратно. Конечно, сейчас, нахуй. И... Оп, блядь, и здесь? А, нет, здесь открыто. А, вижу. Ой. Блядь, нихуя не вижу. Что? Только не сюда. Ну ебать, я глухо, блядь. У нас минус один. Отключено. Маскировка включена. Конечно, потери. А ты как Тебе хотел? Ага. Не давай им времени понять, что ты сделал. Конечно. Маскировка отключена. Блять, я был рядом с лифтом, чтобы отключить маскировку, и тут же я сначала заряжаю, а потом только иду в лифт. Гениально. А вдруг там враги? Ну, тоже верно. Элемент неожиданности должен быть всегда Они на месте. Мы быстро подкрепление на угу. Будь Мы так, далеко. Не подведи меня. Ой, кто бы меня бы не подвел, блять. А кто, если не я? Все верно. Тоже если не я? На че все, мне надо просто обратно вернуться? Вы думали, блять, я что, по центру дороги пойду? И настолько дурак. А, тут колючая провол, я понял. Надо кружок сделать небольшой. А я могу? Не могу. Пришлось, да, небольшой кружок сделать. Но это было несложно. По-моему, это самая простая миссия из всех, что у меня сейчас есть. включена. блядь, я что-то туда идти не хочу. Бля, но ну я так и думал, что этот тварь меня Кажется, в ловушку взял. Это будет забавно. Блять. А я только броню хотел подрубить, понятно? Дверь так. Дверь. Дверь а вот и мы. Господан, давай. Всего, ага. Да-да, давай. А Открывай дверь. Слева от тебя решетка канализации. Выбей ее и доберись до реки понизу. Ага. Я открою служебный вход и передам тебе координаты Локхарта. Давай! Да я и, блять, да... И так был готов их Трупа, расшатать. А уже но быть да, блять! Ломать не хотел. Я в шоке. Ну ладно, <звук> да, что, ускоримся. Куда бежать-то? Хорошо. Ага, я вижу, где локоть. Хорошо. Сейчас восстановится. Мы прям к нему так придем, гости, невидимкой. А, да конечно, выкуривайте Шоу, Цель может зайти с Он Не фуртанул, пацаны.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 Никаких домашних арестов. Я просто вышу, у тебя мозги. о, -о, -о. Так, а понятно. Его. Да я-то с радостью. Он меня сам бесит. Вставайся, у тебя нет шансов. Здесь блядь, а что ты здесь встал-то, блядь, так вовремя? Я хотел обойтись, залезть наверх. Да еб вашу дивизию, блядь! Заебали нахуй! Сейчас, у нас да что я вам плачу? <свят> блядь, блядь, блядь, блядь, Ой! Ебать, вот это сейчас было... Блядь, да что, они реально уже заебали? Конечно. Малыш. Сейчас подвосстановлюсь, я туда не пойду просто так. Материн, вот, теперь пойдем. А, нихуя, он там что, с винтовки стреляет, блядь. На нахуй. Больно? Ой, а че ты руки-то отпустил? Че, бить бы бить мог бы какое-то время. Блядь, я а его что, обязательно убивать, да? Ну, хотя он нас хотел убить, поэтому метнуть предмет Ой, блядь, кусок мяса превратил О! Супер снайперка? Давай маханем Где я еще такую снайперку себе возьму? Так, что, протестим? Двоих сразу! сразу! Отлично, сынок Мне нравится эта пушка я открываю вход. В ага. Давай, иди сюда, быстро. Хорошо, хорошо. Динайте. Динайте а я тут пройтись смогу-то? Блять. Ну мы, блять, мы просто, наверное, пойдем. Или меня выебут. Или не выебут. Или выебут. Отключи а пока защиту, пожалуйста. Я, конечно, понимаю, что ты тоже с броней, тут на тачке. Но... Я то поинтереснее буду. Бля, ебать его колбасит вот с этим пулеметом. Что, вот ну, блядь? Совсем что свой страх потерял. Я вку... Блядь Давай, давай, давай Высвинься, блядь У меня даже броня кончилась Ну и чё? Все что ли? Я в шоке Опа, отойди, отойди Блядь ну ты, мразь. Сбой системы. Ну ты, гандо. А, Отлично. Ебаный планы Поверьте признаки жизни, будьте добры, и затем тащите его в лабораторию. Шкурку надо снять как можно скорее. Времени у нас мало. Ах ты ж сука. Повреждение всех систем. Отключение ЭМИ. Системы переходят к базовым функциям. Приоритет. Поддержка жизненосителя. Внимание. Приоритет. Поддержка жизненосителя. Внимание. Активация протоколов глубинных слоев. Перепрограммирование системы. Вставай, Марпер. Такое лицо. Бля, да я понимаю, да, блять, вообще, реально, бедный Алькатрас просто не дает умереть. Просто, блядь, бедного задрочили. Но подписывайся на канал, ставь палец вверх, спасибо за просмотр. Есть еще ссылочка на телеграм. Рад, если ты подписался. Пока-пока. Очередной хряк боюсь. Пророк мог бы и сказать.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 Простите, это предательство. Но выбора не было. Мне нужен костюм. Конкретно этот костюм, чтобы раз и навсегда остановить серфов.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 Смерть теперь не более, чем условность. Мы все здесь, ходячие трупы. Перегрузка на клеточном уровне. Хватит. Костюм зарачивает дворец. Чёрт, перегрузка! Взять его. Убейте, если нужно, но не повредите костюм. Вот тварь. Бейте только в голову. Очень мило. А теперь попрощайся. Кто? Тара нет! Тара, послушай меня! Эй, hey, все хорошо! Я есть ЦАИРу. Отдел специальных операций. Перевелась туда три года назад из котика. Ох ты ж, нихрена! Это я приказала твоему отряду вытащить пророка и Гулда. Все провалилось, впрочем. Я думал, это конец, если честно. Слушай, у нас будет время, чтобы объясниться. А сейчас это место штурмует Цефы. Нам нужно вытащить Харгрива. И убить его нахуй. Спасибо за просмотр. Он откровенно Да, блядь. Считает, что остался последним вменяемым человеком на планете. Но он знает многое о Цефах. Он работал с их нанотехнологиями уже сто лет. С тех пор, как похитил в Тунгуске первый образец. Он стоял за резнёй в Линкшане три года назад. Там погиб мой отец. У Харгрива есть план противостояния вторжению. Нам нужны эти сведения. Все. На этом точно конец. Просто не хотел, чтобы я закачивал информацию вот так. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров, также на телеграм-канал, ссылочка в описании. Всем пока! Всех